Всем привет, пацаны, это трейлер моего канала. Пожалуйста, здесь будут проходить игры Когда опять, Дидьба Дайлайт и много-много другое. Просто нажми подписаться снизу который под тебя или сверху там, когда ты на моем канале и нажми на колокольчик чтобы знать о моих новых стримах или видео не лучше стримах я больше всего стримлю братан короче если ты подпишешься это будет супер я буду Возможно делать конкурсы, возможно появится и группа ВК. Пока есть группа в Дискорде, туда подписываемся, заходим, общаемся и так далее. Я могу, могу там присутствовать, отвечать на вопросы вне видео. Вы поняли. Так о чем же я? Да. Подпишись, бро, подпишись. Я тебе говорю. Ты не пожалеешь об этом спасибо что дослушал меня и правда подпишись давай пока